Для этого переведите регулятор скорости на 0 или отпустите педаль ноженого управления. Затем выставите переключатели реверса в режим R и после этого снова включите фрезер. Во избежание поломок не рекомендуется включить реверс на ходу. Уровень шума и вибрации нельзя отнести к достоинству этого фрезера, поэтому не рекомендуем его для профессионального использования.